За б... Зайди нас за нормальную команду, ты а. за Бобу какую-то зашел. Биба и Боба. Добро пожаловать в обитель кривого играния, Дерка Искания и Джоннис, помоги кричане. Здесь мы в Майнкрафте играем. Это Варп, это Майнленд. А вот это вот мой Боба, который мой компаньон, который играет со мной в эту разную игру. Представься, пожалуйста. А всем привет, товарищи! Я Джонис Доки, я люблю искать мир. Мы рады приветствовать вас, Джонис, в нашем клубе сумасшедших. Давай как красным, что ли, строит сразу. А он тоже строит к нас, слушай. У нас ракеты, не забывай. Земля-воздух или воздух-воздух? какая? Семья-земля, -земля, у нас земля -земля. Я в иллюминаторе. Земля в бульгуляторе Ой, смотри, смотри, смотри, голова синий. Где? В смысле, белый? Вон. Я как красный уже. А они к нам, да? Я, если что, то глазком по поглядываю на белое. Мне белые не нравятся. Лови пулю! Лови купите инти или что-нибудь такое. У меня есть на. Ой-ой-ой, ой, он бежит. Ты его не взял. А. А! Ааа! Ааа! Не обязательно каждый раз кричать. Это сигнальная ракета была, А я точно стопу. А Как он меня ударить? Он не мог! Он меня скинул каким-то образом, подпрыгнув на 4 блока. В смысле, не подпрыгнув на 4 блока, а с расстояния 4 блока разве так можно было? Так можно было. Ну, я просрал твои идеи, это радостные новости такой такси. Уйди, уйди, уйди, уйди! Ой, я не уйди! Желтый сзади! А это читерога какой-то. А, у нас на базе! На базе! Он читер! Читер! Я заснял! Я заснял! Я вот по Майнкрафта с ним выложу! Давай, Джоннис, давай! Он остановился, он бежит, давай! Он спадла! Вы умерли вместе на Луне. Да херня, Джоннис. давай по ноги. Ой, давай по новой! По ноге давай! По ноги давай. По ноги давай! Это синий я. Ага, голубенькие такие красивые! Ой, ой! Молния шарашки. Это поражен Добро пожаловать, ба. Игра курильщика против игры здорового человека, а, да? <свят> не знаю, зачем я серебро, короче, решил выкинуть. По фану, походу. А, интересно, как быстро читер будет ломать обсидиан? А зачем ему ломать обсидиан, если он ломает сквозь блоки кровать? А, блин. Это так работает, да. Томто и прикол читером, что они мгновенно Да? Ничего. Ну и не надо. Ну и пожалуйста. Ну и очень -то... Давай на центр. Хорошо. О, -о, -о сейчас FPS у меня пришел. Присел, присел. Присел на картаны. Дырки, пожалуйста, заделал. О, тут дырки! А как тут ходить? А, я вот... А, я не пойду. Я чуть не Навернулся. Ой, там красный. Хелп! Хелп! Хелп! Хелп! Хелп! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Help! Хелп! Хелп! Я показал ему, он испугался, обосрался, я попадаю по нему. Он бежит к тебе! Нет, он ко мне бежит. Нет, не надо меня Ой, пугать. Ой, я его случайно убил. Я его случайно убил, понимаешь? у тебя есть мини-каш? Я просто не вижу, там есть кто-то еще? А, у меня, кстати, нет. Ну, я, короче, я вот так вот так... Мяу! Это или халакат Или как это называется? Да. Well, yeah. wow. Жень, Жень, Жень, Жень, Это вау технологии. Аааа! Не вило, кусак! 20 Ой, 20 изумрудов мимо! Как поняли, как поняли. О, у меня 6 секунд. Uh, За то, что я умер. Я yeah. понял, что я, я споймал цель голубого. Uh. А, ну кто? А, мы глупо. Я Ладно, я с вами красного тогда. Погнали на базу какую-то. Вау. Ты драчка, хуцок, давай играть. Нет, я РЛС. Я тебе забью сейчас, нахуй. А, там, короче, опять читер, походу. Ужелтый. Он мне скинул. Я даже ничего не сделал. Как красиво серый сам себе поставил. Там, короче, у кого нос, у кого золотуха, а серый бегает от желтого. Что за болячки-то такие, а? Давай играй, Алеша силовите, давай вперед. Посмотри, лайфхак, вот, вот так надо бежать, видишь вот тут коричневую херню, какашку, видишь? Вот ты насрал тут с испуга, вот, вот и иди по ней, вот так вот. И тогда точно не упадёшь. Желтые! принял, огонь! Блин, я, я хотел стреля... стрелять из стрелы. А, я, он не упал! Там кто-то есть, что ли, я не понял? Там жёлтые на центр идут, поэтому я тут и стою, я их контролю. Так, у меня ну, есть ладно. 18 изумрудов, я пошел на базу. А, короче, <с> окей. я сейчас такую картину выиграл. Ты, короче, хотел привернуть трюк, да, когда под себя TNT ставят, да и А, я понял. Да, он, короче, взял и упал вниз. Да, да, да. У меня тоже такое было. Я, знаешь, ставлю TNT, чтобы улететь нахрен. А оно просто взрывается и я проваливаюсь из-за него. Я сейчас тебе изумрудов. Рейнджер, я просто момент. Что ты сделал? Чего? Мне звонят какой звонит? Файербол, давай! Пуляй! Подожди, мне звонят! Да какие нахер звонят! Я в файрбол на обомбу стрельнул мимо! Аааа! Стреляй взрывными! Драка, кусок! Ломаю! Ломаю! Ломаю! Ломают! Ч орешь? Ты где? Ты почему умер совсем? Ну хоть рисов составил. <связываю> даже... Спасибо. Сейчас мне звонят. <связываю> Боб, ми тебе звонят или нет. Орешь, как резаная свинья. <связываю> 22 тинки. А, ты живой. 22 ТНТ, я иду к да желтам, у них единственных есть кровать. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Взрывай, взрывай, взрывай. Не-не-не. А где кровать? Нет кровати. Ты, ты дурак, ты у желтых. Я у желтых. Я, у я должен зелёный. был быть у желтых, но в я не в у желтых. калный маймай! А я тут стою, ломаю, понимаешь ты, ли? Эндеркерл целый потратил. Ну, у меня еще один, конечно, есть, но обидно, да. Давай, давай, беги, вон он, вон он, вон он. Взрывай, взрывай, взрывай, взрывай, взрывай, взрывай, взрывай, взрывай! Ну ты ема. А да я че не помахиваю! Э! Ч он не упал? Охерешь! А че он лагает? Он вообще не скидывался. Все, давай, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Сейчас я ему устрою куски на море. Сайсай, куда сай? Как бабах и не от его. <свистит> а он вышел из игры. Чего? Нет, он остался. Он... А кто остался? А еще один красный остался, получается. И розовые. Да блин. И серые что я с... против каких-то ложков играю и сам как лох. Блин, сейчас сломаются же кровати. Надо на центр. Ой, я, я победил. Я случайно победил. Сейчас мегабум сделаю. Если меня не выкинет дракон, за... Нет, я сам выпал, лагучие лаги. Лагучие лаги. Я мог взорвать 35 ДНТ, но не смог. Ребята, ставьте лайк просто за то, чтобы я в следующий раз... Мне удалось взорвать 35 ДНТ,